Начать я хочу с того, что в нашем мире что-то постоянно идет не так. Не так, как нам хочется, не так, как нам кажется правильным. И наш подозрительный разум постоянно ищет в этом какой-то тайный смысл, зловещий умысел. Что-то идет не так. Значит, за этим что-то есть или кто-то есть. Коллега не поздоровался на работе, наверное, он меня ненавидит. Врач выписал дорогие лекарства, наверное, он хочет нажиться на мне. И поэтому, так как мы склонны видеть подвох и тайную подоплеку даже в обыденных вещах, нет ничего удивительного в том, что существует огромное количество конспирологических теорий буквально обо всем на свете. Какое бы значимое событие ни произошло в жизни, наверняка в этом кто-то виноват. За этим стоит какой-то тайный смысл. Есть какая-то особая тайная трактовка, скрытая от обычных людей. Например, если взять трагедию 11 сентября, классическая трактовка конспирологическая заключается в том, что это все подстроили американские спецслужбы. Но эта трактовка не единственная. Есть еще версия, что это подстроили русские и сделали это в отместку за то, что американская «Субмарила» атаковала подлодку Курск. И, естественно, есть версия, что во всем виноват евреи. Что бы ни произошло в этом мире, обязательно найдется тот, кто скажет, что это устроили сионисты. И я не могла обойти вниманием Симпсонов, которые по заверениям интернетов обладают удивительной способностью предсказывать будущее. И не надо быть конспирологом и параноиком, чтобы увидеть здесь зловещее предзнаменование, которое было сделано за много лет до трагедии. И у конспирологов, естественно, есть ответ. На самом деле, Симпсонов создают иллюминаты. И таким образом, в 1997 году, они просто решили посмеяться над несчастными американскими обывателями, намекнув им, таким образом, на грядущую трагедию. Но на самом деле... Естественно, заговоры случаются. Люди постоянно и в обычной жизни, и в политической деятельности устраивают какие-то тайные соглашения ради достижения каких-то целей против кого-то или за кого-то. В нашей стране была целая эпоха дворцовых переворотов, когда власть сменялась исключительно путем заговоров. Примером более крупного заговора можно считать Манхэттенский проект. Это проект США по разработке ядерного оружия, который функционировал примерно в годы Второй мировой войны. И его секретность объяснялась тем, что США и союзники не хотели, чтобы Германия узнала об их интенсивных разработках, и с Советским Союзом они тоже не хотели делиться информацией, поэтому они изо всех сил старались скрыть то, что они хотят сделать, то есть они собирали ученых, инженеров и простых рабочих в отдельных закрытых лабораториях. У публики, конечно, были подозрения о том, что там что-то неладное, создают какое-то супероружие, иначе бы не стали собирать физиков со всего мира в одном месте. И этот заговор раскрыл сам себя, когда сначала испытали ядерную бомбу на тестовом полигоне в Нью-Мексико, а потом сбросили две бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И таким образом мы увидели, что заговоры могут приводить к каким-то поистине страшным, катастрофическим последствиям. И естественно, говоря о сбывшихся заговорах, нельзя не упомянуть еще один заговор, и Симпсоны тоже это предсказали, как пишут в интернетах, это было в Симпсонах, Звука нет, но он, в общем-то, не нужен. Сейчас будет понятно, о чем идет речь. А, звук есть. Так, Симпсоны примерно лет за 6 предсказали то, о чем в 2013 году всем поведал Сноуден, что Агентство национальной безопасности устроило тотальную слежку за своими гражданами и гражданами других государств. Он отправил можно сказать, всему миру более пол, полутора миллионов секретных документов, что явилось неопровержимым доказательством того, что произошло на самом деле. И поэтому удивляться тому, что люди боятся своего правительства. Люди думают, что правительство может их использовать в своих корыстных целях, каких-то политических интересах, ну, вполне себе нормально. И в качестве последнего примера реального заговора, к счастью, нереализованного, я приведу операцию Нортвудс Во времена Кеннеди то высшие чины разработали проект, по плану которого они должны были тайно устроить какие-то потасовки бунты в Гуантанамо, взорвать самолет или корабль, устроить авиакатастрофу с многочисленными гражданскими жертвами, устроить несколько терактов все это свалить на кубинские силы и таким образом оправдать вторжение на Кубу. Но Джон Кеннеди категорически это запретил, этих людей разогнал, но осадочек у людей остался. То есть у людей появилось подтверждение того, что государства и властные структуры могут жертвовать жизнями своих граждан в корыстных целях, точнее, вернее, в политических целях, ради каких-то амбиций. И если Кеннеди запретил это делать, то где гарантии, что Джордж Буш младший тоже поступил так же перед терактом 11 сентября? Сломалось. Итак, мы видим, что конспирологические теории бывают совершенно безумными, и при этом заговоры вполне себе реальны. Как определить, где уже паранойя, а где вполне себе реальное событие? У нас есть определение из Википедии. Но это определение нам не помогает разобраться в том, где ставить границу между безумием и реальностью. И ответа на вопрос, где эта граница, естественно, не будет, потому что мир слишком сложен. У... Очень жаль, что вы врач-психиатр. Итак, что я хотела сказать? Эту границу провести довольно сложно потому что слишком много факторов, на которые следует обратить внимание и которые могут любую безумную идею превратить в реальность. Но есть, на мой взгляд, несколько способов и штук, которые могут хотя бы примерно отделить одно от другого и помочь разобраться, стоит ли бояться этого заговора или это все-таки необоснованная паранойя. Первый пункт — это обратить внимание на то, как человек относится к контраргументам, и в частности, к официальной версии. Для многих конспирологов официальная версия — это некий монолитный враг. Это не отдельные люди разных профессий, разных политических взглядов, идей, которые считают, например, что вакцины не приводят к аутизму, а это какой-то единый враг, который действует абсолютно синхронно, идентично, с одинаковыми идеями, идеалами, стремлениями и так далее и тому подобное. И конспирология, как правило, воспринимает любые дыры в аргументации официальной версии, дыры в доказательствах, как доказательство того, что на самом деле там что-то скрыто, и это заговор был. И при этом про дыры в конспирологической теории конспирологи говорят, что это тоже доказательство, их версий, потому что просто их злобные враги замели следы, уничтожили все доказательства. И Прежде чем разбираться в деталях каждой отдельной теории, я предлагаю попробовать излюбленную тактику конспирологов — просто задавать вопросы. Я ничего не утверждаю, я просто задаю вопросы. И сначала следует разобраться с тем, кто вообще все эти люди, которые устраивают заговор, как они вместе собрались, как так получилось, что они настолько едины в своих порывах, почему они не уходят, почему они так преданы делу. Если мы посмотрим, например, на распространенную конспирологию, касающуюся тайного мирового правительства, и возьмем Иллюминатов, как пример, то в конце XVIII века Адам Вейсгалб создал это сообщество, потому что... Ему показались масоны слишком скучными и лишенными политических амбиций. А он был человек такой дерзкий, хотел власти, каких-то устремлений, поэтому он создал свое сообщество. Но через некоторое время оказалось, что люди, которые приходят к нему в сообщество, недовольны его поведениями, манерами, характером, и люди начали просто оттуда уходить, и, естественно, они не молчали. И именно поэтому то самое... Общество иллюминатов быстро распалось из-за того, что власть обратила на него внимание и объявила его вне закона. Но если посмотреть на то, как представляют современных иллюминатов, это некая группа людей, самых богатых, самых влиятельных, которые вместе управляют всем миром, дергая за рычаги, управляя как марионетками различными политическими лидерами и государствами. И вот стоило бы задаться вопросом, как так получилось, что богатые люди с разной историей, с разными политическими взглядами, с разными амбициями внезапно собрались все вместе и дружно, без конфликтов, без дележки территорий занимаются тем, что вместе управляют миром. Без каких-либо конфликтов и уходов, хлопнув дверью. И плюсом вопрос, если мы говорим о самых влиятельных и богатых, то как выбирались эти влиятельные и богатые? Как они принимают решение, кого брать, кого нет? Что делать с тем, кто разорился? Что делать, если списки Forbes поменялись местами и так далее и тому подобное? И тут, если мы говорим о каком-то масштабном заговоре, который затрагивает весь мир, можно еще задуматься о том, кто вообще обеспечивает всю жизнедеятельность этого заговора. Ведь для масштабного проекта нужен огромный штаб клерков, огромный штаб тех, кто будет настраивать сервера, чинить принтеры, наводить порядок, выкидывать мусор и так далее и тому подобное. И все эти люди не могут быть случайными, иначе они не смогут сохранять секретность и просто по какому-то стечению обстоятельств выдадут всю информацию и раскроют заговор, который десятилетиями, находился в тайне для большинства людей. Получается, что в этот проект нужно набирать людей примерно так же, как в разведку. То есть если вы берете уборщицу, вы должны ей устраивать кучу тестов, кучу проверок, чтобы удостовериться в том, что она вас не предаст, заставлять ее подписывать соглашение о нерасглашении и так далее и тому подобное. И, опять же, надо подумать, как они обеспечивают между собой связь, где они, где они вместе или раздельно работают, как они перемещаются в пространстве, кто чинит эти рычаги, за которые тянут тайные лидеры, кто общается с мировыми лидерами и передает им важную информацию и так далее и тому подобное. Если мы посмотрим на проект «Манхэттен», это был довольно масштабный проект. Примерно 120 тысяч человек работало на протяжении всего времени. И вот там как раз тот случай, когда даже прачки, рабочие, рядовые инженеры проводили проверку, проходили проверку ФСБ, подписывали соглашение о неразглашении, проверяли их биографию целиком и полностью, им угрожали огромными штрафами. Вся почта находилась под цензурой. И даже это им не помогло на самом деле. И часть из того, как плохо ФБР справлялась с сохранением секретности, можно прочитать в книге Ричарда Феймана. Там он рассказывает о том, как он нашел дыру в заборе сверхсекретного предприятия, которую рабочие сделали просто потому, что им была лень обходить огромную территорию, чтобы выйти там, не знаю, за пивом. И также он рассказывает о том, как он с легкостью взламывал замки, где лежала суперсекретная документация. А Министерство энергетики США выкатило отчет, после того, как этот проект был от, ну, раскрыт официально, в котором говорится, что было полторы тысячи расследованных случаев случайной утечки информации. И 1200 случаев нарушений работы с секретной документацией. И это при том, что все люди проходили проверку ФСБ, и все люди знали, что их ждет, ждут огромные штрафы или, возможно, даже тюрьма за то, что они где-то проболтаются. И при этом это только расследованные случаи. И мы переходим к следующей группе вопросов. Вот, например, ФБР не удалось сохранять секретность абсолютную, в течение э, семи, получается, лет. Как же многочисленным тайным обществам, которые якобы существуют в нашем мире, удается сохранять свою секретность? Почему не находятся никакие перебежщики? Почему не работает никакая шпионская сеть врагов или конкурентов? Почему этот заговор известен только каким-то любителям и людям, которые ищут везде тайные секреты, а не тем, кто профессионально занимается этой деятельностью. И мы опять возвращаемся к Эдварду Сноудену. Вроде бы канонический пример заговора, где злое правительство следит за несчастными гражданами, но как раз опять проблема с секретностью, потому что ЦРУ сдал свой человек. То есть он был сотрудником, который в какой-то момент понял, что он не готов заниматься такой деятельностью, он считает, что это предательство человеческих идеалов, что этот проект приносит больше вреда, чем пользы, и поэтому нужно всему миру об этом рассказать. А в Манхэттенском проекте, например, была богатая шпионская сеть советских разведчиков. То есть их поймали огромное количество, оказалось, что они передали практически всю необходимую документацию, на сторону Советского Союза, при том, что ФБР старалась изо всех сил этого не допустить. Просто потому, что находились в США, и Великобритании и других странах люди, физики, лояльные к Советскому Союзу, лояльные к коммунизму, которые готовы были работать на другую страну, при этом занимаясь непосредственно своей деятельностью. И мы понимаем, зачем нужна была секретность в случае с Манхэттеном, зачем нужна была секретность в случае со слежкой за мирными гражданами. Но для многих конспирологических теорий совершенно непонятно, зачем вообще они нужны, зачем они созданы, какую выгоду люди получат от многолетнего молчания, стоит ли это овчинка выделки вообще, почему люди ничего не получая, молчат десятилетиями. И, например, около 50 лет прошло с момента высадки на Луну, но, почему-то, не нашлось ни одного бывшего какого-нибудь рядового инженера или человека, который там песочек рассыпал на студии, или там чистил макет космического вот этого корабля. Никто почему-то не выдал истинных секретов того, что произошло, если это был заговор. То есть мы понимаем, зачем астронавтам хранить секрет, зачем хранить секрет руководителям проекта, каким-то высшим лицам службы безопасности того времени, но зачем хранить секрет рядовым инженерам, если они ничего от этого не получают, кроме страдания от того, что они должны замалчивать вот эту информацию, смотреть на то, как кто-то купается в славе, если они могут пойти на шоу Опри Уинфри и на всю страну рассказать о том, что было на самом деле, стать в одночасье героями, миллионерами, нужными и интересными для всех людьми. И еще менее для меня очевидно, зачем кто-то молчит о том, что Земля плоская. И зачем устраивает этот колоссальный подлог с тем, что Земля шарообразная? Какую выгоду получают ученые от того, что они врут всем нам? Вот, в данном случае у меня вообще нет никаких предположений, чем это оправдано. И тут мы переходим к последнему блоку вопросов — это рациональность. Мы считаем, что заговорщики — это Самые умные, самые хитрые, самые коварные, могущественные люди на Земле. И логично предположить, что, исходя из этого, из-за того, что эти люди смогли построить какую-то колоссальную сложную сеть из лжи, вранья, интрига, обмана, они будут действовать как-то рационально, разумно и продуманно. Но если посмотреть на некоторые теории, в это сложно поверить. Не очень популярная у нас, но распространенная в США версия, что вот эти вот конденсационные следы за самолетами, это на самом деле химические вещества отравляющие, которые распыляют правительство, чтобы зачем-то гробить здоровье своих граждан. Возможно, но возможно, для того, чтобы продавать лекарства. Но, опять же, распространять яд из самолетов с высоты 9-10 километров очень дорого и очень неэффективно. Я думаю, люди, которым доступен, общем, доступны любые средства и любые возможности, у них есть все рычаги, могли бы, я не знаю, забрасывать яд в систему водоснабжения. Например, это было бы гораздо дешевле и гораздо эффективнее. Или мы возьмем... Движение антивакцинаторов, которые утверждают, что врачи с фармкомпаниями находятся в сговоре. И эти люди продают нам вакцины, потому что это очень эффективно, а вакцины вызывают аутизм и еще какие-то заболевания, осложнения. И вот задаешься вопросом, почему врачи, продавая нам неэффективную вакцину, сделали ее опасной? Зачем они туда добавили какие-то вещества, которые вызывают аутизм или еще какие-то ослаждения, паралич, что бы то ни было? Они же могли просто, не знаю, добавить туда физраствор, вернее, использовать физраствор, добавить туда просто витаминки. Мы прекрасно знаем, что некоторые корпорации могут зарабатывать миллионы, продавая просто сахарные шарики без ничего. Почему могущественные фармкомпании, почему Байер не догадался до этого? Мне это непонятно. И вопросов, в принципе, можно придумать много к каждой конкретной теории. И мне эта штука нравится просто потому, что она чем-то напоминает так называемую уличную эпистемологию, техника ведения спора, когда мы не пытаемся… Точнее, техника ведения дискуссии или беседы, когда мы не пытаемся спорить с нашим собеседником, а пытаемся выявить у него то, каким образом он мыслит, какие использует методы для познания этого мира. И в случае с конспирологией мы пытаемся попробовать посмотреть на наш мир и на конспирологическую теорию в частности под каким-то новым непривычным углом. То есть конспиролог помешан на том, чтобы искать в несвязанных между собой точках какие-то таинственные... Взаимосвязи, которые ему кажутся очевидными. И зацикливая You are welcome. Uh... И вот он ищет эти точки, точнее, ищет связи между этими точками. Он создает какую-то сверхсложную систему из этих взаимосвязей, при этом очень сильно упрощая… То, что на самом деле скрывается за всеми этими связями. В мире конспиролога его враги это какие-то сверхлюди, рыцари без страха упрека, я не знаю, три мушкетера, которые верны на процентов своему делу, каким бы оно ни было. Они никогда не ошибаются, не косячат, не ленятся, не халтурят, не проваливают дело, не просыпают, там, я не знаю, не забывают гаечный ключ в автомобиле где-нибудь там внутри. Эти люди всегда все делают вовремя, всегда все делают по плану, и если честно, мне кажется, это было бы круто, если такие люди бы на самом деле управляли нашим миром, но, к сожалению, это не так. Мы все люди, мы все косячим, ошибаемся, ленимся, совершаем ошибки и так далее и тому подобное. И именно поэтому многие конспирологические теории оказываются нереальными. То есть человек видит связь но не видит того, что эту связь практически невозможно осуществить в наших реалиях, в тех реалиях, каким человек на самом деле является. И если вот тут некоторые думают, что типичный конспиролог — это какой-то поехавший, городской сумасшедший, сумасшедшие, которые собираются в маленькие кучки, у них нет работы, профессии, образования, семьи, друзей, они только занимаются, что обсуждают свои конспирологические теории, на самом деле это не так. Многочисленные опросы, исследования показывают, что конспирология распространена повсеместно. Ну вот. ой. Например, вот результаты частичной опроса, проведенного в США в 2013 году. И этот опрос показывает, что Почти 30% людей верят в существование нового мирового порядка, то есть некого тайного правительства, которое на самом деле руководит всеми мировыми лидерами. И что более удивительно, 4 миллиона американцев, то есть примерно 12, ой, 4% американцев, то есть 12 миллионов человек верят в то, что власть находится в руках рептилоидов. То есть даже самая безумная идея, находит своего почитателя и не только в рядах сумасшедших, но и в рядах среднестатистических граждан любой страны. Если посмотреть на статистику в ЦОМ в России, это за 2018 год, циферки немножко другие. Россия удивительно сильно и дружно верит в существование мирового правительства. И Самое интересное, это 2018 год, в 2014 году по опросам того же вцом в мировое правительство верило всего 45% населения. И что интересно, среди этих верующих в мировое правительство, очень большой процент тех, кто считает, что. Существует мировой заговор именно против России. То есть не каких-то там рептилоидов против каких-то там людей, а что весь мир настроен против нашей родимой страны. И как я уже начинала говорить... Ни география, ни наша национальность, ни возраст не влияют на нашу восприимчивость к конспирологическим теориям. Ни образование, ни профессиональные успехи, ни материальный достаток не гарантируют того, что человек будет на 100% защищен от какого-то конспирологического мышления. И Франклин, и Рузвельт писали в каких-то своих заметках о том, что они подозревают, что миром правят рептилоиды. Ой. И, но эти вот факторы могут повлиять на то, в какие конкретно конспирологические теории люди склонны больше верить. Например, афроамериканское население США. Среди них гораздо более популярна, чем среди всех остальных, версия, что ЦРУ подбрасывает кокаин в гетто, и ЦРУ придумала ВИЧ. Вот. А среди богатых белых американцев Почему-то до сих пор популярна версия, что существует некий социалистический заговор, который хочет отобрать у них права, свободы, деньги и так далее. Тот же опрос 2013 года показывает, что в США республиканцы гораздо больше, чем демократы, верят в то, что глобальное потепление — это миф. 58% против 11%. И Наоборот, среди демократов больше тех, кто верит, что высадку на Луну на самом деле не было. И, возможно, это связано с тем, что в 1969 году президентом был Никсон. Никсон был республиканцем, а демократы, возможно, не доверяют республиканцам. Но это исключительно мои домыслы. И наш мозг настолько, любой мозг здорового человека или пациенты, как тут пытались сказать, склонен к конспирологическим теориям, что получается, что если человек поверил в одну конспирологическую теорию, то, скорее всего, ему будут нравиться и другие, и как можно больше. Если мы поверили, что 11 сентября было спланировано спецслужбами, то, скорее всего, нам придется по душе и теория про то, что правительство скрывает инопланетян, и про лунный заговор, и хоть иллюминатов, хоть рептилоидов. И самое интересное, ученые фамилии Вуд и Дуглас провели исследование, в котором они проверили интересную штуку. Оказывается, что люди, поверившие в одну конспирологическую теорию, готовы верить даже в абсолютно противоречивую противоречию ей версию. Например, первый вариант был с Усамом Ладеном. Официально он был убит американскими спецслужбами 2 мая 2011 года. Но существует версия, что на самом деле он был убит гораздо раньше. И существует версия, что он до сих пор жив и живет в Вашингтоне под прикрытием спецслужб. И оказалось, что люди, которые были уверены в том, что... У самого Венладон был убит гораздо раньше 2011 года. Одновременно соглашались с тем, что, возможно, он еще жив. И самое интересное, что люди показывали такую же тенденцию в примере с принцессой Дианой. То есть по официальной версии она погибла в автокатастрофе. Есть версия, что ее убили спецслужбы британские. И есть версия, что она просто инсценировала свою смерть, чтобы уйти от внимания. И вот люди, которые верят, что это британские спецслужбы, одновременно верят в то, что, возможно, она до сих пор жива. И, опять же, это не только простые люди. Например, бывший президент ЮАР Табамбеки Беки считал, что ВИЧ придумала ЦРУ, и при этом он говорил, что ВИЧ, скорее всего, не существует или это абсолютно безвредный вирус. Как это можно объяснить? Скорее всего, это можно объяснить тем, что если люди решили, не доверять правительству, не доверять официальной версии, то они будут считать, что официальная версия 100% неверна. Я не знаю, какая версия правильная, но точно не официальная, любая другая. Поэтому это хоть и звучит дико, но вполне себе может быть оправдано. Так в чем же секрет привлекательности конспирологических теорий для наших обычных человеческих умов? Вот предлагаю вам для начала картинку. Что вы видите на этой картинке? Я думала, вы скажете три треугольника, и мне кажется, большинство... Ой, три, простите, два треугольника. И... Но на самом деле, как вы понимаете, хоть вы их видите, но их там нет. Их дорисовывает наше собственное воображение. Наш мозг, который за... Многие-многие-многие-многие года эволюции натренировался очень хорошо распознавать шаблоны, распознавать образы, искать их повсюду и везде. Видите пёсика? А он есть. И вот мы даже тут видим, что распознавалка у людей работает очень странно и очень по-разному. И фактически наша распознавалка образов и шаблонов стала настолько эффективной, что фактически она переобучилась. У нас есть механизмы для того, чтобы искать эти образы, но особо не работают механизмы, чтобы отсеивать как-то плохие, неудачные, неработающие образы. И поэтому люди ищут взаимосвязи даже в абсолютно несвязанных вещах. Если кто-то догадается, что, что я здесь зашифровала, это будет очень круто, или к чему эта отсылка. Но это очень маловероятно. Не, на самом деле это отсылка к Саус-парку. Я просто думала, что здесь нет звука, поэтому видео показать не приготовила. Но на самом деле там есть просто в одной из серий где ученые складывают гениальную логику, что шоколадные батончики, шоколадные батончики завернуты в упаковку. В упаковку как рождественские подарки, когда Рождество это холодно. Холодно это полярный круг, на полярном круге медведей. И значит полярность. А, значит, мне нужно поменять полярность. Вот, и таким образом он приходит к какому-то гениальному выводу и спасает весь мир от шоколадных батончиков. Ну вот мы переходим к апофении, которую уже упоминали. То есть, когда наш мозг перетренировался и видит связи там, где их на самом деле нет, ученые называют эту склонность апофении. То есть, вот это, когда мы видим рожицы там, где их нет, это разновидность апофении, которая называется паридолия, а это пример того, как люди ищут тайный код в Библии. И тут вот они нашли предупреждение о Первой мировой войне, например. И наш мозг настолько перетренировался, что перетренировался видеть шаблоны, что стал ненавидеть совпадение. То есть совпадение не только Киселеву не нравится, но и всем нам. Нам кажется, что обязательно скрыт какой-то тайный смысл, что все произошло не случайно, что совпадений не бывает, и за каждым совпадением что-то стоит. И у меня в качестве совпадения... Для которого сложно придумать подоплеку, есть примеры из личной жизни. Из детства. Я в детстве два раза протыкала ногу гвоздем, один раз, когда бегала по лесу, случайно наступила на какую-то деревяшку с гвоздем. Потом у меня нога зажила, все хорошо, и я решила на какой-то мусорке пнуть кучу и воткнула гвоздь вот прям один в один прям в то же самое место. То есть у меня каким-то магическим образом получилось так, что у меня на две травмы остался всего один шрам. И мне нравится этот пример просто тем, что, с одной стороны, сложно придумать к нему какой-то тайный, скрытый смысл, и, с другой стороны, здесь нет никакого обычного объяснения, почему это на самом деле не совпадение, а вполне себе обычная вещь. И мало того, что мы не любим совпадения, ищем за ними какие-то скрытые тайные причины и взаимосвязи, наш мозг почему-то склонен считать, что за большими событиями обязательно стоит что-то масштабное. То есть авиакатастрофа не может произойти из-за какой-то халатности или из-за каких-то проблем с погодой. Обязательно, если погибло там 100 человек, наверняка за этим скрывается деятельность какого-нибудь правительства, какой-нибудь заговор, желание кому-то навредить. И очень часто, как пишет Майкл Шермер, люди видят за какими-то событиями не просто шаблоны и взаимосвязи, а кого-то конкретного. Мы очень любим олицетворять, одухотворять какие-то события которых на самом деле нет ничего человеческого. И можете сами подумать о том, как многие люди разговаривают о животных, как они разговаривают о природе. Когда мы говорим об эволюции, нам сложно не говорить в терминах какого-то целеполагания, намерений, конкретных действий. То есть даже эволюция у нас наделена человеческими качествами. И также наш мозг пытается за тайным зловещим смыслом углядеть какое-то конкретное лицо, которое делает это, которое не просто это делает, а делает это именно с какой-то зловещей целью. Цель зловещая, потому что нам свойственна фундаментальная ошибка атрибуции. Это ошибка, которая заключается в том, что мы объясняем свои ошибки. Какими-то внешними обстоятельствами, то есть я опоздал на работу, потому что там пробки, вот я то, все, будильник сломался и так далее. А если кто-то другой опоздал, мы говорим, что он просто раздолбай, он просто безответственный человек. И вот так же, если мы где-то косячим на работе, мы, у нас там деньги задался, а если случилась автокатастрофа, то это обязательно было специально какой-то есть в этом тайный смысл. И все эти наши ошибки и косяки мозга подкрепляются склонностью к подтверждению. То есть той склонностью, которая заставляет наш мозг обращать внимание только на те вещи, факты, доказательства, которые согласуются с нашей уже выбранной нами позицией. И таким образом получается, что нет ничего удивительного, что миллионы людей без каких-либо патологий верят в самые разнообразные теории заговора. Так устроен наш мозг. И в качестве вывода я бы хотела привести три цитаты, известных и не очень. Первая цитата — это из книги Стивена Новеллы «Deceptive Mind», что маленький конспиролог живет в каждом из нас. Вторая цитата — это из книги «Уловка-22». «Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят». И третья — это цитата Пелевина, заезженная, но она мне очень нравится. «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа». Вот. На этом у меня все. <плес> Ты? Давай, выбирай. Первый ряд, пожалуйста. Дальше до конца идти. Спасибо за лекцию. Меня зовут Олег. Хотел такой вопрос более бытовой, значит, задать не секрет, что все эти конспирологические теории, рептилоиды и прочие дети, они идут от невежества. А невежество, оно, ну, как бы, более имеет возможность распространения, например, за счет нашего телевидения. Ну, даже не берем канал РЕН-ТВ, а берем более такие популярные, центральные. Скажите, вот популяризаторы науки, научное сообщество, оно планирует как-то этот медийный ресурс использовать? Ну, создание передач, организации интервью. Спасибо. Ну, я не могу говорить за все сообщество, но мой опыт и опыт моих знакомых подсказывает, что на самом деле на телевидении Пробиться сейчас очень сложно, просто потому что ну, велик шанс, что, что бы вы ни сказали, вас вырежут. То есть у нас, наш друг Игорь Тирский мне когда-то рассказывал, что он ходил на рен и был молодой, бестолковый, и им там рассказывал про космос, планеты и так далее, а потом нарезали так, что он доказывает существование небиру. Поэтому как бы в телевизор ходить опасно. Ну, и тем, а тем более со своими какими-то грандиозными идеями не факт, что пустят. Мне, и тем более, мне кажется, все равно сейчас YouTube побеждает, поэтому гораздо проще и эффективнее использовать этот ресурс, нежели телевизор. Вот. Следующий вопрос. Николай, что-то все руки опустили. А где Александр? Вот молодому человеку в четвертом ряду давай. Меня зовут Никита. Вопрос такой, если мы говорим о том, что надо отделять правду от неправду, заговор от незаговора, тогда надо определить, что такое заговор. Если посмотрите в Википедии, то это тайный сговор с целью совершения преступления. И вы на премии проекта Манхэттен, показали, как тяжело секретность соблюдать. Но также вы вначале сказали, что это заговор, но это же не является заговором, это засекреченная военная программа, которая одобрена правительством некоторых государств было. Ну, вообще, по моим данным, в определении заговора нет слова преступление. Это просто какой-то тайный сговор нескольких лиц и все. Ну и плюс я привела это как пример, может быть, не совсем того, что подходит под, стопроцентно подходит под определение заговора, но пример того, как сложно какую-то масштабную деятельность хранить в секрете, даже если на это тратится огромное количество ресурсов. Вот. Следующий вопрос. Давай уже на эту сторону. Николай, вот. Меня зовут Петр. У меня такой вопрос. Если вот видно, что конспирологические теории, они очень популярны, и очень много людей их придерживается. А их можно тогда использовать для того, чтобы продвигать что-то такое хорошее? Вот, например, много людей, вот там был э, циферки, что много людей верят в то, что ГМО это вредно. А ведь э, видно, что сейчас на всех продуктах написано без ГМО, и вот это вот используют как какой-то слоган маркетинговый, чтобы продавать, чтобы на ценник сделать побольше. Почему нельзя как-то использовать эти вот конспертигические теории в таком виде, что, мол, это заговор, что везде вот говорят, что ГМО вредно вам. То есть использовать конспирологические теории для того, чтобы наоборот опровергать вот такую вот науку? Ну, возможно, кому-то эта идея понравится, но мне кажется, что как бы… Вера в конспирологические теории — это как бы следствие несовершенной работы нашего мозга. И мне бы не хотелось добиваться своих целей, любым путем, даже путем наглого вранья, мне бы хотелось сделать так, чтобы люди перестали… Ну типа у меня какие-то идеалистические воззрения, я не готова любой ценой заставить людей полюбить ГМО. Но просто это же свойство нашего мышления, нашего мозга, оно в любом случае так и останется, это часть нашей как бы биологии, почему ее нельзя использовать на благо? Ну, Послушайте. можно, понимаете, можно переучиться. То есть у нас есть первая система, которая быстрая, ну, пока не му, но Первая система — это быстрое мышление, автоматическое. И вторая мышление, вторая система — это аналитическое мышление. И у нас есть возможности, пусть не самые быстрые и эффективные, но как бы с помощью второй системы переобучать нашу первую систему и делать так, чтобы… Наш мозг, вот конкретно мой, допустим, уже переставал так быстро покупаться на конспирологические теории. То есть в наших силах обуздать ну, какую-то часть наших несовершенств или хотя бы научиться их осознавать и отслеживать. Следующий вопрос, Александр, вот девушки в белой кофточке в третьем ряду. Катя, вы поделились методами ведения конструктивного диалога с конспирологами, но в беседе с конспирологами часто наступает такой момент, когда понятно, что переубедить нельзя, критерии фальсифицируемости не действуют, и максимум, на что мы способны, это извлечь максимум лулзов из беседы. Поделитесь, пожалуйста, с лайфхаками самого эффективного троллинга конспирологов. Я не уверена, что я очень большой тролль, если честно. И в последнее время мне просто нет сил на то, чтобы тратить это на троллинг. Но ну, я не знаю, Ну, если говорят, Земля плоская, наверное, можно начать придумывать, что она на самом деле квадратная или выгнутая, выпуклая, я не знаю, какая еще. Ну, то есть придумать какое-то еще более безумное действие и пытаться его доказывать. да. Следующий вопрос, Александр. Давай, вот молодому человеку в красной футболке, наверх. Иди прямо наверх. Давай, давай, да. А то мы что, первые лиды только. Че? Я несу фигню, не обращаю внимания. Здравствуйте, Александр. Предлагают троллить конспирологам тем, что Земля это гиперболический параболоид. Вот, теперь вопрос. Как вы считаете, верно ли утверждение, что люди, склонные к конспирологии, они просто. Более склонны использовать такой паттерн мышления, при котором игнорируются причинно-следственные связи. А люди, которые менее склонны верить в конспирологические теории, они наоборот, более склонны выявлять причинно-следственные связи и как бы их учитывать в рассуждении. Ну, я на самом деле не знаю... Что такое более склонный? То есть склонный – это некая врожденная штука или все-таки тренированная штука? Не, ну, Если тренированная, то да, это логично. Если ты видишь конспирологические теории, то, наверное, у тебя с распознаванием причинно-следственных связей что-то не так. А если ты их стал видеть намного меньше, то, наверное, ты все-таки научился различать, где совпадение, а где реально какая-то зависимость прямая между событиями. Следующий вопрос. Александр вот. вот, далеко ходить не надо, пожалуйста. Да, да, да. Здравствуйте. Вот, к сожалению, некоторые люди, которые болеют конспирологией, они могут влиять на нашу жизнь, и в том числе вот антипрививочники или еще какие-то могут совершать ну, реально опасные вещи. И нет какого-то очевидного способа борьбы с ними, когда у вас там конфликт интересов, например, там, сделать ребенку прививку. Вот. И Я хотел бы узнать, есть ли какие-то законные способы борьбы с ними или какие-то эффективные методы, чтобы вот пробить как-то эту защиту, потому что, как уже было сказано, аргументация не работает вообще никак. Ну, мне кажется, вы не зря упомянули закон. Так понимаю, то есть, если нет никаких законов против антипрививочников, то законным способом ты естественно ничего не сделаешь. Если в, в определенной стране мать может сама решать делать прививки ребенку или нет. И, то есть, мне кажется, надо воздействовать не прямыми какими-то путями вести какие-то широкие просветительские программы, влиять на людей, принимающих решения в правительстве, если это возможно в данной стране, о которой мы говорим, и делать так, чтобы в этой стране вводили какую-то ответственность за отказ от вакцинации, например. То есть в каких-то странах, я не помню, в каких уже начинают вот это вот вводить, что родители обязаны делать обязательные прививки своим детям, иначе их лишат родительских прав. То есть иным образом... Кроме как через закон не заставить людей делать то, что они не хотят. Следующий вопрос. Александр, иди повыше опять. Вон девушки там. Здравствуйте, меня зовут Арина. Хотела узнать, вы не рассказали о том, есть ли какие-то биологические и нейрофизиологические причины того, что некоторые люди более склонны к такому вот типа мышления, и можно ли как-то отличить это, например, на МРТ узнать, что человек будет так мыслить? Ну, наверное, на... я не врач, поэтому мне сложно вот так рассуждать, но мне кажется, на МРТ можно увидеть, только если возможно увидеть, если у человека уже какие-то патологические состояния, там шизофрения или какие-то тяжелые психические заболевания, тогда да. А если это обычный среднестатистический человек, который боится вакцин, я не думаю, что МРТ покажет у него какие-то отклонения. Потому что э, верить в конспирологию — это нормальное состояние человеческого мозга, если не доходить до каких-то крайних уже степеней паранойи, я не знаю. Как-то у нас одна сторона в основном активная, надо было как-то вам растеться по активности. <свистит> Александр, давай вот повторю ряд молодому человеку с крайнему самому. <свистит> Не последнему, крайнему. <свистит> Здравствуйте, меня зовут Илья. Вот Я подумал, раз вас эта тема так интересует, возможно, вы когда-нибудь сами верили в какую-то спирологическую теорию когда-то давно? Да, вопрос провокационный, но на самом деле э, мне это тем, мне, у меня было много загонов, настолько я люблю это обсуждать, что когда мы делали мастерскую на летней школе, мы даже делали такое мероприятие под названием камингаут скептиков и рационалистов», где вот ведущие там, летней школьной программы рассказывали о своем пути. И вот я говорила, что во всем виноваты евреи. И вот когда я училась в школе, я верила в то, что существует... Мировой жедомсонский заговор и евреи контролируют наш мир и нужно устранять. Вот. Давайте последний вопрос. Так. Ну, вот хорошо, вот человек тянет руку уже в течение очень долгого времени. Спасибо большое. Я, собственно, наша тема, тематика форума, манера вопросов, которые вам задают, говорят о том, что и вы, и все люди в этом зале частенько встречаются с людьми, которые верят в конспирологические теории, стараются их переубедить, просветить. И если человек подкован, если он может какие-то вот, показать несовершенство конспирологических теорий, глупость этих суеверий, можно тогда да, я вот, пускай вольно их назову. Вот да, рано или поздно, я вот, например, часто сталкиваюсь с такой позицией, что, ну да, хорошо, вот эти теории ложь, это да, это тоже не очень состоятельно, но это все, а вот ты откуда это все узнал? А вот ученые нас обманывают. И в итоге любая конспирологическая теория, которую ты пытаешься разбить, сводится к тому, что все равно ученые нас обманывают. И вот есть ли какой-то выход отсюда? То есть, ну да, с жидомасонами несложно найти аргументы, да, с рептилоидами тоже, а вот когда говорят, что ученые нас обманывают, и в принципе любая методология подвергается сомнению, вот тогда получается такой тупик логический. Как вот с такими людьми что-то можно дальше делать? Ну, не со всеми, наверное, но мне кажется, в вопросе ученые нас обманывают, можно как раз спрашивать, зачем они это делают. И... Ну, типа... Они же могут сделать сенсацию, перевернуть весь мир. Какая выгода ученым от того, чтобы придерживаться какой-то позиции? Вот. Я не могу так в общем говорить. То есть в общем я уже говорила, а в частности, мне кажется, надо смотреть на каждого конкретного человека и искать его священных коров и слабые места в его аргументации. Но мне кажется, в основном нужно смотреть на мотивацию, потому что совершенно непонятно, зачем ученым врать и подделывать годами, Ученые же тоже люди, у них тоже есть чувства, они не являются собой абсолютное зло, и нужно, мне кажется, на это напирать. И потому что с, какого, с какой стати вообще, например, все ученые и врачи действуют заодно? Ну, то есть типа вот у нас есть общество скептиков, у нас есть чатик, и, и мы… Так, вот в том-то и дело, что мы вроде как идеологически близки, и мы сошлись все вместе, потому что мы идеологически близки, и при этом у нас скандалы… И ругань практически каждый день, потому что мы ни о чем не можем договориться. Но в глазах конспиролога врачи почему-то всегда согласны по всем пунктам друг с другом. Типа, я не знаю почему.